Привет, дорогие друзья, с вами младше мы продолжаем проходить Мафию Вторую Джойс да. Адвентурус. И сегодня, в этой... ну, прошлой серии мы по Мафии Второй остановились на этом моменте. Типа, мы уже приехали через пять лет нормально, через пять лет приехал такой красивый, в очках, в усах, приодетый. Нормально. И будем выполнять задание. Так, обучение, ну это обучение, типа. Так, что, обучение на время, да? да конечно все все на время Это игра почти вся на время чёрт эй жертвец ты куда это идешь ты что это ты что офигел? Я забыл за проход заплатить такой проход да что это за день вот и какой то дебильный день на на все сдохся да что то Давай его извини. На, нафиг. Желтый я тут, да? Желтый я, да? Да ты вообще дурак да. какой-то. Желтый рец я, значит, да? А ну-ка давай Надеюсь, это стоило пятерки. Конечно, стоило. Хотя пятерки нет, но стоило, да. Мне просто немножко. Ну и не знаю. Немножко. На, куда ты встаешь? Не вставать нельзя. Запрещено вставать. В этой игре вставать запрещено. Надо лежать только. Лежать и все. На дороге, правда. Ну, на дороге нет, конечно. Я бы не запрыгивает. Сразу запрыгивал. Так. На время. время. У нас времени. О, милиция в камень какой-то. О, Бля, заново все задание выполнить, да? да. А я специально так сделал. Ну да, да. Ну конечно. А я не могу достать оружие. Я ж могу. Сюда с оружием нельзя. Как это нельзя сюда с оружием? Ты че? Эй, зажрез, ты куда это идешь? Опять заново понять, ничего. Ты забыл за проход заплатить. Да Что это за день? Да какой ты проход? Да что ты говоришь? Да ты че? Ты че? Вообще что ли? Офигеть, он офигел. Ты что делаешь, Алло? Я тебе сейчас не Ты что ты творишь? Ты меня ударил, ты вообще в курсе, кто я такой? Ты что делаешь? Почему я не могу ударить его? На нафиг, но ну, правда он неправильно бьёт. Все, Ну, хотя бы да, потому что это, это Мужик, это все. На! все. это всё. Ой, да новенький, ну, да, я время потратила. На него, кстати. Надеюсь, это стоило пятерки. Все, что ли, собрались. Конечно, ага, конечно. Ты сам, блядь. На, ты че вообще? На, по ногам. будешь знать, как... Объелочку, объелочку. А нет, об дерево. Объелочка. Он сдох, об... его дерево убило, это не я. Если копы приедут, я скажу, это дерево убило. Он, зал... Он пытался с деревом подраться и все. И все, подрался. Ну, а сейчас копы приедут и... Мы скажем что это не да да, да я здесь 182. вар это какой стол 20 километров 180 ват ничего я разобьюсь я уже не летел под 120 я разбью а ты хочешь чтобы я летел преследую гонщика до понял понял ну, что ты там понял он даже не доводится Фонтанчик называешь. Мне надо ехать. Туда, в который я сейчас вполняю. Мне время идет. И Если бы не было времени... Я бы... а время... Я время... Ну, я время... время... Я Короче, это, это... Ну, мы потратили 5 минут всего. Всего. Ми... У нас серия идет минимум 20 минут. Куда ты? Начните следующий задор. А что тут заводят? Конкуренция. Ну, допустим. Хорошо запомнили. Ну, это понятно. Это, наверное, будем... Это самое интересное. Уничтожите машины в Гора... горах. Я думала, это, е... это всё одно сло. Если бы это было все одно задание, вот это я на обучение вот это, так они решили это сделать отдельно что Я бы ее не пришла. Я и так проводил. первое обучение. Ну и первое обучение. Ну в этом, ну писино в этом время. Потому что я тогда выполнял задание. Все равно не могу Куда ты так на тебе? Я ему подарила свои диски, прям в таксистовую, если бы это моя машина была, не разбилась, вот, не разбилась, О, вот здесь мы будем трамплином, Но я не буду, мы трамплином не будем, вы знаете, что будет, если прыгать с трамплином, она... это с поплеском. Я на время. время. А я должна заразиться. Так. Все, минус один. Машины, говорят, должны взорваться. На, по машинка. Взорваться не должны, говорят. Говорят, взорваться. Давай, взорвай. Ой, вообще сейчас. Ох ты, бляха. Там должна еще машина. Быть. Ох ты, бляха, а все капец. Блин! Да за ты или заряжайся. Съява. Хорошо. Да, На! Нет! Блин! Да ты чё? Дурак! <звы> я всё заново выполнять задание. Всё ехать туда заново! Ну не блин! Ну я всё взорвал уже, ну вы издеваетесь, я мог бы это вырезать, конечно, но я не буду. Да как он приехал, все взорвал там, все, и какой-то дебил, пистолетом не убил. Серьезно, все это неправильно. Это неправильно. Мне не нравится это все. Я, наверное, вырежу. Смотри, я не знаю, я потому что Томпсон. Это не Томпсон, это Томпсон или нет? Хз. Может быть, Томпсон. По-моему, я рано приехал, так да, рано приехал. Зря ты побежал, Очень зря. Кто еще? Все, Все минус. Да как тебе убило в голову стрелять? Да он бессмертный Наконец-то Беги, дурак На время там Где гараж? О, так я вообще далеко От этот гаража Ты чё? Я вообще очень беру. Опять Термер нормально. А сейчас там все взорвется. Они взорвутся сейчас. Нет? Да. Они взорвутся. Я вам говорю не побежал, дурак. Я сзади дурак. Ну все, таких дураков у нас убивают. И тебя тоже. Забудь думай, это а? все. Не все, нифига. Я должен еще уехать отсюда. С места прыщи. Господи! Бежим. Времечко у нас есть, так мы не волнуемся. По шапочке. По шапочке! Господи! ты меня убил трех, бляха он он он вот вот вот он все убил убил по ногам нафиг все по ногам все умирают по ногам это больно поехали мы <свы> <свы> а теперь уезжаем вот, типа, в местных местах а теперь нормально мы могли это раньше Они думают, что они меня смогут. Они ошибаются, они друг Надо главное не попасть. А, так они не будут меня стрелять, да? Они не стрелять. будут просто к нас, да мне наплевать. Да. Ладно, что. -то... Да живым не берем! Мне плевать, Сын, я уже вот приеду. Да, да. Так, давайте сейчас спер... А, нет, не будем. Это следующий сентябрь. Да он маньяк, живым не берем. Да он не маньяк, он Я лучше на паузу поставлю, а то меня сейчас грохнут еще. Короче, в следующей серии мы переедем. Я лучше уберу. Нет, я, не... я мне плевать, если равно я себя уберу. Короче, ни... ничего не изменится. Я лучше на паузу поставлю, это же легче. Я мне плевать, здесь если меня убьют, я все равно... ...станусь. Короче. Да, вот эта серия получилась. Обучалка немножко. Мы взрывали машину. Да, он маньяк. За этого маньяка от меня ага и этого Джон дебилы который сбил какого-то дебильного пешехода я теперь буду стрелять не знаю как мы в следующей серии доберемся а нет в принципе вообще добраться на ези. короче да вот так вот ссылка по высшей ролике будет в описании пока ставьте лайки подписывайтесь на канал всем пока пока